Пока готовится к выходу вокальный ансамбль «Малиновый звон», я бы хотела спросить в этом зале, есть ли Вячеслав Алктухов и поднять его. Эту песню. мы поем впервые. Уйду, и наступят весел. И благодать По утрам Не олеет восторг И вечерней Зари не видать По утрам Не олеет восторг И вечерней Зари не видать Но мы знаем Что тучи уйдут И наступят Веселые ¡Vamos! Уйду, и наступят веселые дни, ты прислушайся птицы бое, предвещаю нам радость кони, предвещаю.